Итак, после некоторого а, уже не, неплохого знакомства с целыми числами, давайте на них посмотрим немножко иначе. Назовем точки и векторы. Точки и векторы. Или геометрия целых чисел. Геометрия z. Итак, что такое целые числа? Это нанизанные на ниточку через равный промежуток точки. Но когда мы еще их складываем, вычитаем и умножаем, мы должны выбрать где-то 0, и еще задать, кроме того, что выбрать ноль, мы должны задать, в какую сторону начинается отсчет положительных чисел, а в какую отрицательных. Ну и вот, так сказать, с самого детства у меня было ощущение, что что-то тут не так, что-то как бы в кучу сброшено. Два совершенно разных смысла сброшены в общую кучу. Первый смысл в том, чтобы рассмотреть систему точек на одинаковом расстоянии друг от друга, лежащих на одной и той же прямой. И я еще в самом раннем детстве спрашивал папу. папу говорю, а как вот если мы ставим точку одна за другой, одна за другой, вот их же как бы получается, что все больше и больше, что их неограниченное количество, да, и в одну, и в другую сторону. Вот. Ну и вот эта вот идея бесконечности, да, она вот в этом э, уже заложена. И вот совсем недавно семилетняя дочка Света задала мне ровно тот самый вопрос. То есть это как бы вот смыслы, которые явно у нас от рождения есть. Вот эта вот идея бесконечности, повторения, что мы добавили еще одну точку. А Смысл, что мы ставим где-то точку 0, он совершенно иной. Здесь, здесь иная идея идет, что какая-то точка отсчета и в какую-то сторону положительный, в какую-то отрицательный. То есть мы хотим числами это все пометить, назвать, какая точка первая, да, какая вторая, какая третья, какая нулевая, какая минус первая. Вот, вот давайте попробуем в голове разделить эти два смысла. Первая идея состоит в том, что нанизано бесконечное количество совершенно безличных точек, просто как под множество прямой, и что они идут через равные расстояния. Это первая идея. А уже вторая идея, что мы на самом деле можем выбрать систему отчета и начать их называть нашими обычными числами. А можем ли мы увидеть числа, еще не переходя к разметке? Ответ – можем! Если под числом понимать сдвиг, вот, вот какая идея. Что такое 2 плюс 2? Это вот такой вектор. А что такое вектор? Параллельный перенос всей прямой целиком на 2 единицы направо. Смотрите, если я так сдвину, то внешне картина никак не изменилась. Были точки через равные промежутки и остались, причем в тех же местах, абсолютно в тех же местах. Если я на какое-то нецелое число сдвину, то у меня возникнет новая система точек на равных промежутках друг от друга, но не совпадающая с исходной. Да? То есть если я сдвину там на две трети, у меня возникнет вот такая вот система точек. Вот. И это не будет преобразованием целых чисел, как под множество прямой, потому что мы не попадем просто в них. А вот если я сдвинул на 2 направо, то мы попадем. Это преобразование целых чисел, да? То есть это, а, еще есть такое слово, взаимно однозначное соответствие. Каждой целой точке ставит соответствие целая точка, которая находится на 2 направо от нее. Ну и ясно, что разные точки переходят в разные, и в каждую точку какая-то точка переходит. Тогда что такое, например, минус 3? Что это? Это преобразование сдвига налево, в другую сторону. То есть э, минус 3 это в противоположную сторону от плюс 2. Да, когда мы говорим о сдвиге с плюсом или с минусом, мы уже все равно должны считать, что есть какое-то направление. Но нуля все еще нет. То есть на прямой возникло направление, а мы говорим, что мы сдвигаем в положительном направлении и называем это плюс 2. Если мы на 2 единицы сдвигаем вот, например, направо, если мы выбрали именно направо как положительное направление. Но это наш как бы волюнтаристский выбор. А если мы сдвигаем на 3 влево, мы говорим, что это число минус 3. То есть этот сдвиг характеризуется числом минус 3. Что такое 0? Что есть 0? Тождественное преобразование. То есть мы берем эту всю систему точек и ничего с ней не делаем вообще. И называем числом 0, сдвиг на 0. Ну и видно, что плюс 0 и минус 0 одно и то же, потому что тождественный сдвиг, э, тождественное преобразование, да, сдвиг на 0 направо и сдвиг на 0 налево. Они никак не различаются в смысле действия на точки. Каждая точка перешла саму в себя. Вот. вот этот подход называется геометрия чисел. Мы каждому целому числу сопоставили преобразование, сдвига всей системы вот таких вот точек, идущих через равные промежутки друг от друга, либо направо, либо налево. Ну и теперь можно что говорить? Можно говорить о композиции двух преобразований. Значит, вот если мы сдвинули направо на 2, а потом сдвинули налево на 3. А почему, кстати, я так странно записал в начале справа налево? Чисто по-еврейски, да? То есть справа налево так пишут, евреи так пишут. И в математике при перемножении преобразований... Мы тоже все записываем по-еврейски, всегда справа налево. А почему это так удобно? А потому что, допустим, я какую-нибудь точку здесь отметил, назвал ее, например, буковкой А. Я говорю вот это А. То я хочу проследить, что будет, если я вначале применил преобразование плюс 2 к ней, а потом минус 3. Ну что произошло? Она вначале сюда перебежала, а потом вот сюда. То есть ясно, что как результат, она на единицу влево сдвинулась. То есть к ней применили преобразование минус один. Ну что просто означает, что при композиции... Происходит сложение соответствующих чисел. Вот. То есть мы увидели воочию, что значит сложить два целых числа. Это взять вот эту безликую прямую, в которой единственное, что выбрано, это направление, в котором идут положительные сдвиги, а, соответственно, предположное направление – это отрицательные сдвиги. Взяли эту безликую прямую, вначале сдвинули на первое число да, тактов в указанную сторону, потом на второе число тактов тоже в указанную сторону. И во всех без исключения случаев, независимо от знаков этих чисел, результат будет сдвиг на сумму этих чисел. То есть количество тактов и знак, то есть сторона в какую сторону все поедет, определяется в точности суммой двух целых чисел. Это и есть правильное понимание того, что такое сумма. И тождественное преобразование, если мы его выполним вслед за любым другим, или наоборот, вначале выполним тождественное, а потом любое другое, то ясно, что в результате получится то преобразование, которое мы выполняли вот, э, наряду с тождественным. Это соответствует нашим формулам, что а плюс 0 равно а, и 0 плюс а тоже равно а. Вот, то есть мы видим числа как преобразование, и это очень важное видение. Оно математике проходит лейтмотивом вообще по всей современной науке. Вот, поэтому мы эту аналогию будем прорабатывать и дальше.